Привет. Ну здравствуй. Че делаешь? А ты чё отжимаешься там? Да это да изоляция. А я с Сибири, где большие медведи. А где такого учат? Такой редкий, кто делает. А зачем самое изоляция, карантин, да? А что давай? А тут тыкал, тыкал, блять, все срывается. Может... Ну возьми бабу, сними тебе что ли? Вся страна на карантине, а Белгороду похуй. Я тут что-то в настройках покрутил, потыкал. Вдруг зародился коронавирусом. Теперь понятно. На шпагат можешь чего здесь делаешь? Братан, я такой помню не увлекаюсь, я водочкой увлекаюсь. Заразу Ну ладно, отдыхай. Это картисты так делают. У нас такого нет. <связать> Блять, ты, сука, андроид, что ли? Находить. А до этого делал сальто, да? А что ты так Зажигалку? Лови! Короче, тебя накурило, да? это братан, я курю. Что тебе, браток, лихо, что ли? Э, в чем прикол? Хорош, хорош. Сальто сможешь сделать? Давай, делай, делай есть. Я думал тебе лихо спать, обхуярился, блядь. Сальто, или давай, давай. Нихуя. Ты, ты Бэтмен? Я дворником работаю. Вот бички собираю на улице. Слушай, а ты что, до этого не умел? Ты что, передася в дахвига? Дядя, ты меня шутишь? Брюка одевай. Ты меня определенно шутишь. Брюка оденешь, вот тогда и, и перчатки одевай. Я если так попробую, я реально просто ебалом в пол. И, ты себя береги. А ты чистенький, беленький, будь ну, здоров. Да, и ты вот туда-сюда так-то и ходишь. Да, вот так что одевай этот гандоны, тьфу, блядь, перчатки. Одевай быстрее, и шапку одевай, шапку. Вот молодец, теперь тебе любая зараза бояться будет. Коронавирус тебя боится уже. Просто прогуляться решил по комнате. Такой не бывает. А что ты ходишь, хуйней страдаешь? <смех> все равно я не могу понять, нахуй ты со стулом ходишь туда-сюда. Я в натуре. Базара